Всем привет! С вами Алексей Иванов, директор по знаниям интернет-бухгалтерии «Мое дело». Бухгалтерские ошибки дорого обходятся бизнесу. И дело не только в неправильных решениях, которые принимаются на основе бухгалтерских данных. Здесь каждая несчастная компания несчастна по-своему. Но за случайные ошибки и намеренные нарушения еще и государство наказывает бизнес рублем курант приведен в Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях, он же КАП. Сегодня расскажу, за что и сколько придется заплатить. Статья 15.1 КАП предусматривает штрафы за нарушение кассовой дисциплины. Оштрафовать а могут за нарушение порядка работы с наличными и порядка ведения кассовых операций. Еще за нарушение требований об использовании специальных банковских счетов. Размер штрафа на должностных лиц, а это руководитель и главный бухгалтер компании, 4-5 тысяч рублей. Но это нарушение предусматривает еще и автоматическое наложение штрафа на компанию. Причем для нее сумма в 10 раз выше, 40-50 тысяч. Штрафуют не только за вопиющие нарушения, типа неполного приходования выручки, это когда у организации имеются черная и белая кассы. Можно схлопотать штраф, например, за сверхлимитный остаток наличности в кассе или за оплату товара на сумму более 100 тысяч рублей в рамках одного договора. По статье 15.11 к грубое нарушение требований бухгалтерскому учету, есть шесть составов нарушения. Первый. Занижение сумм налогов и сборов не менее чем на 10% вследствие искажения данных бухгалтерского учета. Например, вы построили здание. Главбух вовремя не перевел его из незавершенного строительства в основные средства. Из-за этого вы заплатили вдвое меньше налога на имущество, чем положено. Ждите штрафа. Второй. Искажение любого показателя бухгалтерской отчетности, выраженного в денежном измерении, не менее чем на 10%. Например, вы отгрузили товары покупателю. Он вовремя не оплатил их, залога или поручительства у вас нет. Такой долг называется сомнительным. Скорее всего, денег по нему вы уже не получите. Главбух должен перестать показывать эту задолженность в балансе как актив и признать убыток. Не сделал этого – штраф. Часто в таких случаях бухгалтер ждет 3 года до истечения срока исковой давности, но это неправильно. 3. Регистрация не имевшего места факта хозяйственной жизни либо мнимого или притворного объекта бухгалтерского учета в регистрах бухгалтерского учета. Например, вы захотели получить кредит, но банк посмотрел бухгалтерскую отчетность и отказал. Главбух нарисовал левую выручку, которая не подтверждена договорами и первичкой, банк сообщил налоговой Штраф в студию, а еще и посадить могут, вот серьезно. Четвертый. ведение счетов бухгалтерского учета вне применяемых регистров бухгалтерского учета. Например, Говбух ведет черную и белую бухгалтерию так, что о существовании первой узнали налоговики или фиммониторинг. Однозначно штраф, но одним штрафом и тут дело не закончится. Пятый. Составление бухгалтерской отчетности не на основе данных, содержащихся в регистрах бухгалтерского учета. Например, ГОВБУХ ведет более-менее достоверный учет для руководства, а отчетность составляет такую, какая не вызовет вопросов у налоговой инспекции. Штраф. А как вы думаете? И, наконец, шестой состав. Отсутствие первичных учетных документов, регистров бухгалтерского учета, бухгалтерской отчетности и аудиторского заключения в течение установленных сроков хранения. Например. Принял бухгалтер к учету партию товаров, а накладную, сопровождающую их поступление, не получил. Поверил на слово поставщику, что тот потом довезет. За подобные шалости главбуха либо руководителя компании оштрафуют на 5-10 тысяч рублей, при повторном залете на 10-20 тысяч рублей, либо дисквалифицируют на 1-2 года. Штраф взыскивается не с компании, а с должностного лица. Вроде бы плохой бухгалтер наказывает сам себя. Но это работает только если отношения с бухгалтером оформлены официально. В малом бизнесе распространена схема обхода официальных отношений. В учетной политике компании пишется, что на основании пункта 3 статьи 7 закона о бухгалтерском учете номер 402 ФЗ учет ведется руководителям самостоятельно. На самом деле это делает черный аутсорсер, который получает зарплату из неучтенного кэша и не числится в штате. В этом случае ошибки бухгалтера оплачиваются из личного кармана руководителя. Особенно неприятно вдруг оказаться дисквалифицированным. Это означает, что директор на срок дисквалификации теряет право управлять компанией. Если у вас отношения с бухгалтером построены именно так, то задумайтесь, а нужны ли вам такие риски. По статьям 16.6 и 19.7 КАП штраф налагается за непредставление или несвоевременное представление финансовой отчетности в органы государственной статистики и налоговую инспекцию. За госстатистику возьмут 300-500 рублей на должностное лицо и 3-5 тысяч рублей на компанию в строгом соответствии со статьей 19.7 КАП. Большинству организаций бухгалтерскую отчетность в Росстат сдавать уже не нужно, поэтому по этой статье штрафуют редко. За налоговую придется заплатить 300-500 рублей на должностное лицо по статье 15.6 КАП и дополнительно компания штрафует на 200 рублей за каждую непредставленную форму отчетности по статье 126 Налогового кодекса. Как видите, штрафов за нарушение в бухучете довольно много, и они могут составлять внушительную сумму, так как штрафуют отдельно за каждый факт нарушения.